Однажды финский город Лахти подарил миру бренд, существование которого захватило весь мир. Развитие сварочных технологий происходило с космической скоростью. И вот уже век инноваций закрепил за финской компанией Кемпи Ой имя неоспоримого лидера на рынке сварочного оборудования. А ровно 10 лет назад Кемпи Россия амбициозно заявила о себе как о компании нового поколения. Кемпи Россия. 10 лет. Гаранта качества и успеха.